Мой доклад сейчас текущий будет, опять же, совместным совместным с вот Андреем Кузнецовым, который является менеджером продукта Rhythm Group. Соответственно, мы вам расскажем о, скажем так, больше концептуальной части, я расскажу, системы Rhythm Group. И после этого передам слово Андрею Кузнецову, который, соответственно, может рассказать уже про именно реализацию отдельных модулей и решений. Который сейчас есть в Риме. А, а, здесь важно отметить еще следующее, тоже сразу же, чтобы было известно. А мы в конце года там, планируем обновить нашу демо-версию а, продукта. Соответственно, надеюсь, что там будет интерес, тоже будем предоставить доступ, чтобы вы посмотрели, что изменилось за да, последний год. Итак, а, несколько мыслей в начале. Больше интеллектуальных, да, вот интеллектуальные транспортные системы. Мне как спрашивали, какое же здесь слово главное? Ну, если вы что-то выделять, хотя странно разделять какие-то три слова друг от друга отдельно, то выделять интеллект. А, определение его дано на слайде – это способность к обучению, адаптации а, к новым ситуациям. Чем же можно заменить вот, интеллект в таких системах, как ИТС? Нам видится следующее – это вот три основных момента, которые показаны на слайде. Это моделирование а во всех его смыслах, да, потому что необходимо применять, на самом деле, разные модели для разных задач. Это машинное обучение и алгоритмы оптимизации. Здесь отмечу, если вдруг предыдущие доклады, что а, цифровые двойники, а, которых часто упоминают, это, на самом деле, а, скажем так, одна из модификаций вид с другой стороны а, на моделирование а, только уже с подключенной на данном слайде показана схема, которую мы взяли из ГОСТа по ИТС. Это архитектура функциональной ИТС. Наверху, как видно, есть интеграционная платформа ИТС. То, что сейчас называется методикой Рософтадора VPUT, или единая платформа управления транспортной системой. Что важно, почему я выделил этот слайд, потому что в этом ГОСТе указаны основные функции интеграционной платформы, на мой взгляд, очень и очень крайне важные, которые иногда забывают. Главные функции — это координация работы всех систем и, вни... и снежных систем. Это система поддержки принятия решений при реализации различных сценариев и обработка а, взаимосвязанных с другом данных внутри системы из разных источников. Это очень важно помнить при а, разработке EPS. Что касается ритма как системы, как а, программного продукта, то мы в него закладываем следующую логику — есть три таких основных этапа, которые мы считаем самыми главными при реализации транспортных проектов. Это планирование, мониторинг-контроль и, и управление. Вот для э, тесной связи всех этих этапов, что на самом деле даст ответ и на те вопросы, которые сегодня поднимались в э, ввиду прозрачности данных, взаимосвязи принимаемых решений и реализации этих решений, э, мы хотим сделать вот такой инструмент, который поможет это все решить. То есть, начиная от создание моделей, анализа моделей, оценки планируемых мероприятий и их KPI, дома контроля исполнения этих мероприятий и передачи на уровень управления. Соответственно, уже сейчас каждый из этих блоков нами в той или иной степени реализован. Конечно, мы продолжаем развивать дальше, потому что система как бы сложная, большая, идей заложено туда очень много. Вот что реализовано, мы как раз нам сегодня уже расскажем, Сейчас еще несколько слайдов про э, архитектуру этого, как раз архитектура единой платформы управления. Здесь сразу скажу, можно долго дискутировать, часть модулей, на мой взгляд, вообще можно было бы отнести на уровень подсистем и оставить там, э, потому что все остальные модули, на самом деле, должны быть единым целым и связаны друг с другом. И вот эта вот часть, которую я сейчас посвятил, верну обратно, да, это э, ядро, аналитическое, интеллектуальное ядро системы, э, упор на которое мы делаем своих разработках. То есть все крутится вокруг моделирования и взаимосвязанных данных, чтобы дальше это все учитывать. Это, с одной стороны, накладывает очень много сложностей, на самом деле, на разработку, но, на наш взгляд, это единственный правильный путь вперед. А, у нас был уже реализован целый ряд введений, об этом на самом деле сегодня уже говорили. Не буду, наверное, на этом подробно останавливаться. И а, еще раз напомню, что мы там в конце года планируем демостент, на котором. С удовольствием будем всем показывать наши новые наработки. А сейчас передам слово тогда Андрею Кузнецову, который расскажет вам о наших уже конкретных модулях. Андрей, пожалуйста. Да, спасибо, Андрей. Коллеги, всем добрый день. Хотелось бы рассказать чуть более подробнее про функциональную архитектуру нашей платформы и про то, как в эту архитектуру устраивается транспортная модель. С точки зрения основных э, тезисов, Ритм это платформа, которая построена на основе модульной функциональной архитектуры. Э, модули системы могут работать как э, обособленно друг от друга, так и в связи друг с другом. И транспортная модель — э, это ядро основополагающих функциональных э, модулей платформы. Соответственно, далее э, на этой схеме еще остановимся в конце чуть подробнее. Далее хотелось бы рассказать про некоторые... Наши модули и компоненты, которые уже реализованы, с примерами э, скриншотов из непосредственно интерфейсов, который уже, который уже реализован. Э, соответственно, модуль GIS, компонент карта, основными задачами здесь уже довольно подробно рассказал э, Константин про этот компонент. Еще э, пару слов о нем. Соответственно, у нас есть возможность визуализировать э, граф дорожной сети. Э, также все дополнительные объекты, которые так или иначе связаны с моделью, можно также одновременно визуализировать на карте. Есть воз возможность работы с отдельными объектами, соответственно, редактирование атрибутивной информации, то есть есть полноценная возможность редактирования э, графа, нод, узлов э, и э, отрезков линков. Соответственно, есть возможность визуализации также в картах э, мероприятий XOT и PKRTI с возможностью фильтрации по временной шкале. Опять-таки Константин очень подробно про это рассказывал. Наверное, здесь остановиться не буду. Все. Здесь понятно. Далее, компонент «Справочники» предназначен для работы с информацией в табличном виде, когда пользователю нет необходимости редактировать данные непосредственно на карте. Можно открыть любой источник данных, то есть любой слой модели в виде таблицы, отредактировать какие-то значения плюс использовать какие-то различные дополнительные инструменты типа фильтрации, э, настройки таблицы, визуализации таблицы под себя и удобной работы с э, значениями атрибутов э, различных слоев. Э, модуль также GIS, компонент редактор схемы организации дорожного движения. Основными, основными задачами здесь э, у нас является создание и редактирование дорожных знаков, опять-таки привязки к графу модели, и создание и редактирование перекрытий ДТП э, и различных мероприятий. И опять-таки все эти объекты привязываются к графу и учитываются при э, расчетах модели в нашем модуле моделирования. А далее, модуль «Мониторинг». Компонент «Мониторинг транспортных средств» предназначен для классических задач мониторинга транспортных средств на карте, визуализация местоположений, привязка треков к графу, да, то есть наличие треков, наличие телематики по транспортным средствам предоставляет нам возможность привязать их опять-таки к графу дорожной сети для дальнейшей аналитики, для учета в нашем модуле моделирования. Общественный транспорт, опять-таки, с привязкой к графу дорожной сети. Есть возможность создания сети общественного транспорта, привязки остановочных пунктов, создания маршрутов, связывающих эти остановочные пункты. И далее планируем развивать такие инструменты, как мониторинг работы транспорта непосредственно на маршрутах, расширенные расписания. Далее приходим к модулю автоматизированной системы управления дорожным движением. Основными задачами здесь является агрегат, агрегирование данных, получаемых из различных систем АСОДДА, э, э, визуализация стопорных объектов и других вспомогательных объектов, таких как детекторы и камеры в формате дэшборда, э, возможность просмотра информации более детальной по каждому объекту, возможность просмотра сигнально-временных программ, возможность просмотра журнала событий графиков по детекторам и различных видеопотоков с камер. Также есть возможность диспетчерского управления с помощью базовых команд управления включение отключения светофорных объектов перевод в режим желтого мигания и обратно и работы в локальном адаптивном управлении. И как раз-таки мы переходим к нашему модулю моделирования. Соответственно, какие задачи здесь решаются? Все те модули, о которых я сказал ранее, являются, по сути, поставщиками информации о, для модуля моделирования о различных о нагрузке на транспортную сеть о графе дорожной сети, о событиях и перекрытиях. И, соответственно, в этом модуле моделирования можно запустить расчеты для того, чтобы оценить влияние различных событий на развитие транспортной ситуации. Соответственно, после того, как, расчет, как производится расчет, результаты этого расчета мы можем использовать для передачи прогноза в АСУДД системы и подсистемы, для того, чтобы можно было изменить, например, длительность светофорных циклов, и также в другие внешние информационные системы, там, где эти результаты расчета могут быть полезны. И уже с точки зрения визуализации в таком едином экране да, с точки зрения реализации вот нашей единой платформы управления транспортной системой, системой у нас есть модуль-ситуационный центр, который представляет для себя такой единый дашборг, на котором основным экраном, в котором является карта, с возможностью включения и отключения различных слоев, с возможностью посмотреть в виде таких виджетов интерактивных, узнать статусы работы различного оборудования, с возможностью посмотреть информацию по каждому конкретному объекту, например, посмотреть видеоподобие с камер, и также визуализировать здесь результаты расчета. Данный модуль может быть использован различными группами пользователей, таких как, например, диспетчеры, или руководители, то есть этот дэшборд можно вывести на видеостену в каком-то едином институционном центре и, соответственно, работать с оперативными данными уже непосредственно в этом, в этом модуле. Подводя итоги, из основных тезисов, они будут довольно-таки очевидны, потому что коллеги уже, наверное, тоже не раз про это сказали. Использование транспортных моделей позволяет учитывать все аспекты транспортного регулирования, Максимальная эффективность использования нашей системы достигается, точнее, характеризуется принятием наиболее качественных органических решений, и достижение как раз-таки вот этой эффективности возможно только при полноценной работе во всех модулях и наличии качественной транспортной модели. То есть у нас есть несколько модулей, да, возвращаясь к нашей схеме, у нас есть несколько модулей, которые, по сути, являются основополагающими для модуля моделирования, такие как модуль GIS, ASUDD и мониторинг. И модуль моделирования с, в тесной взаимосвязи с модулем ситуационный центр, опять-таки, на основе транспортной модели производятся различные расчеты и визуализируются в едином экране. На этом у меня все. Спасибо за внимание.